В сети появилась запись последних минут полета над Кинбурнской косой, принадлежавшего ВСУ ударного беспилотника «Байрактар ТБ-2». Причем видео было снято камерой самого дрона, который был засечен и сбит российским ЗРК «Бук М-3» в ночное время. После взрыва зенитной ракеты он вошел в пике и устремился к земле. Как отмечают эксперты, ВСУ довольно длительное время не использовали эти БПЛА турецкого производства, и тем более для нанесения ударов по российским позициям и бронетехнике. Дело в том, что прошедшие месяцы боевых действий показали, что при должным образом организованной ПВО данный аппарат является довольно легкой целью для российских зенитных комплексов, расчетом которых удалось практически почастую выбить Байрактары. Однако несколько единиц УВСУ все же осталось, плюс подаренные от Польши и Литвы. Так что недавно появилась информация, что в районе подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей были замечены два таких беспилотника, на значительном расстоянии, ведущих наблюдение за позициями армии РФ. Затем ряд телеграм-каналов сообщил, что один из них был сбит, но не уточнялось где и как. Теперь же стало ясно, что это был тот самый Байрактар, что вел разведку в районе Кинбурнской косы. А тем временем, накануне предполагаемой высадки десанта на побережье у Одессы, российские фронтовые бомбардировщики беспощадно обработали недавно появившиеся объекты ВСУ на острове Змеиной.